Итак, приветствую вас, мои дорогие овны, несмотря на сложное время, жизнь продолжается после месячного перерыва, каникул, я все-таки хочу продолжить свою работу. Сегодня мы с вами посмотрим, что будет происходить в апреле месяца. Это месяц ваших дней рождения, ну практически весь. Поэтому смотрим, 4-5 числа будет точное соединение Марса с Сатурном. Водолеи. Водолеи для вас это тема дружбы, вот они. Ну, я могу сказать так, что, наверное, это время неблагоприятное для взаимодействия со своим дружеским окружением, ну и вообще с коллективами. Ну, в принципе, пару дней это не так много, их можно пережить, но постарайтесь быть осторожными в это время. Значит, плюс 5 числа еще и Венера переходит из Водолея в Рыбы. Рыбы ⁇ это ваш символический пятый дом. Венера ⁇ это у нас любовь, мы помним. То есть ваши чувства приобретут такой, знаете, более мягкий характер, более эмпатичный, что ли, более эмоциональный. Вы будете настроены на сопереживание, на сочувствие, на гармонизацию взаимоотношений со своим партнером. Хотя, учитывая, что они будут, Венера будет идти по вашему 12-му дому, а 12-й дом связан со всем тайным, скрытым, то... Наверное, все-таки ну, какие-то тайные у вас будут. Тайная любовь, тайные охи, вздохи. Ну, а может быть, какие-то тайные увлечения. Ну, может быть, кто-то ну, решит увлечься такими направлениями, как психология, эстерика, Может быть, кто-то каким-то творческой деятельностью увлечется. Знаете, такое будет благоприятное время вот для этих сфер деятельности. Вдохновленное очень. С 11 по 12 Меркурий переходит телец. Телец для вас это второй дом, то есть это сфера денежек. Я думаю, что, наверное, сдвинутся дела с мертвой точки, связанные с вашей финансовой сферой, то есть будут как-то потихонечку уже решаться. Денежки будут приходить, либо вы будете прилагать определенные усилия для того, чтобы их получать. И еще и в это время произойдет точное соединение Юпитера с Нептуном. Опять же, в вашем двенадцатом доме, здесь эти планеты очень сильны. Ну и думаю так, что можете рассчитывать на некую сильную поддержку. Знаете, как ангел-хранители будут вам помогать, вас оберегать. Потому что я вижу здесь и в финансовой сфере у вас будет помощь. И в принципе, вы знаете, может, можно говорить о вашей такой сильной ну, психологической стойкости. Вот. Какая-то помощь будет свыше. Их также хорошо для тех, кто занимается благотворительностью, медициной. 15 апреля Марс планета активности, энергии, агрессии переходит в знак Рыбы. Но в Рыбах она себя ведет очень спокойно. То есть если, допустим, раньше Марс был более такой прямой, открытый, то в рыбах он наоборот скрытый и агрессивность будет иметь более скрытый завуалированный характер и можно будет почувствовать на себе влияние различных интриг может быть даже вы сами будете склонны к неким интригам будете стараться достигать цели какими-то такими окульными путями, несмотря на то, что вы овны достаточно активны, ничего не боитесь но вот ваши действия могут быть такими то есть Марс может вас к этому склонять. И это неплохо, это очень даже хорошее качество. Не всегда идти с прямым забралом бывает безопасно. 16 числа произойдет полнолуние в весах. Весы для вас это противоположный знак, знак партнерства. Ну, я думаю, что-то вы для себя решите. В данном направлении найдете какие-то ответы на вопросы, тем более, что там будет еще интересный аспект. С звездой риша которая ну, олицетворяется бы дух просветления и самопознание откроются какие-то важные направления в развитии ваших самоотношений с партнерством. партнерстве с 18 по 19 апреля будут напряженные аспекты которые говорят о раздаче кармических долгов Значит, вот так вот выглядит этот квадрат с точкой на Сатурн. Сатурн для вас это тема дружбы. Дружба и опять же взаимоотношения с коллективными. Но я бы сказала так, давайте возьмем пару дней до после. То есть приблизительно 16 по 21 апреля старайтесь соблюдать максимальную осторожность. Не рискуйте, нигде особо не высовывайтесь и да, будет вам счастье. 20 апреля Солнце перейдет на знак начнутся дни рождения у солнечных тельцов. И, наконец-то, различная агрессивная энергетика уже ну, практически уйдет на нет. С 26 по 30 апреля Венера, Юпитер и Нептун будут находиться в соединении в Рыбах. Это ваш 12-й дом. Ну, я думаю, что знаете, некое такое скрытое глубокое моральное удовлетворение почувствуют многие из вас. Можете рассчитывать на какие-то подарки судьбы, какие-то приятные события в вашей жизни. Что-то вас очень сильно порадует в это время. Также, также месяц у нас закроется тем, что произойдет частичное солнечное затмение 30 апреля. И начнется, начнется бой, откроется бой коридор до 16 мая значит смотрим это все будет знаки зодиака телец телец для вас это второй дом дом связанный с деньгами с финансами ну значит наверное будет для вас актуальна тема финансов в течение ближайших полутора месяцев значит <coughs> я постараюсь сделать Отдельный прогноз по этой теме, но все же хочу вас предостеречь, на всякий случай постарайтесь быть максимально экономными и аккуратными в материальных тратах. Ну, подготовьте себе подушку безопасности, Потому что затмения, как правило, они дают испытания, они мало дают радости. Ну что ж, желаю э, легкого месяца, удачного и до встречи в следующем периоде.